Всем привет! Я самый настоящий скандинав. И не важно, что я говорю по-русски, я обожаю шведские машины Volvo, Датский конструктор Лего, который со мной даже в бане. А имя моего пуделя Бублик, что с древневикинговского обозначает счастье. А еще мы очень любим финскую сауну. Желаем вам этой зимой и осенью здоровья. Легкого пара.